Банде Гурупада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам, Чайтанна Прабхум Банде Нитам, Анда Нанда Нанда वांच्छा कल्पतरु अश्यके पासिंद बेवचा, पतितानंग पागुने भवश्न बेफ्यो नमो नमहा, मुकं करवोति बाचा लंग पंगुं लंग हैत गिरिम, जद्की पात्तमहं बंदे परमा नंद माद बंग, बिंदावी तुसिदे ब्वई पियावी केस बस Навхити паде деви саттва намо нама. Нараяна намаскриттанарончайиванараттамам. Девин сара сватингва самтато жайо, ну, ну, ну, Бхакти-прамота акшьягур дейям сада паривабжнам авиштаду, титхас-падам сараням, Бисфуриджи так и Дарши. Пурунахана Рагара Сасагара Сарамутихи. Сарадхиками и Кадададхама Кришна Чайтана Сиаддхитагада, Харо Сива Сади, Бхакта આજલમત જ કन કા बધત સંકતનै કપતરો कમला યતछ विા બર Кришна જुগधરમपाો ब जग Hare Rāmu, Hare Rāmu, Rāmu, Rāmu, Rāmu, Hare, Hare. Namāmi Бхаванрупе нсадан нра нам Ганга Ваги Саджоса Бадани, Лакшмириджа Сача Вакшаши, Джасса Стехиде Самбихид, Тан Шинна Хари Хари Hare rāma, Hare rāma, rāma, rāma, rāma, rāma, hare rāma. пато <try> Карнана Нанди Кала Дханиреба Хутуме, Мару Прангани, Сичайта Надая Нидхита Баласад, Лила Шудха Сардани, Кришна Дхита Нагана Кала, Шада Ханса Карна нанди каладханир бхоту мей жива мару браंगने си чайтанн даяни дейта валаша лила шудха сардуни. Годьягастипати сисила вакти сиддхамто сарस्तи густанитакур паху пах. Первым же живот Гуру толд. Whatever you like to do by violating рупагосни you can come to a flop end. told, whatever you like to do, by violating crossing, overtaking сказал, что мы должны следовать наставлением Силы Рупа Гоштипат, если мы не, не будем следовать его наставлениям, то ничего it хорошего в нашем баджане не получится. Шилопахупад говорит, что speaking, критиковать других это природа, обусловленной души. Гуру они находятся на таком уровне, на трансцендентном уровне, в котором те, те, те, кто достигают этого уровня, они избавляются от всех недостатков. И Святой в Упаде Шамрите приводит эту шлоку с этой шлоки. <реклычные> Если кто находит какие-то недостатки в Гуру Вишнавах, это наши these недостатки, these они их этими материальными глазами, материальным разумом, умом. Мы можем видеть only only them. только какие-то материальные вещи в кровь и а По милости Гурпат Падми, Гуру Вишнавов, мы должны достичь того уровня, с которого мы будем видеть вещи такими, какие они есть. В трансцендентном мире, здесь, в этом мире, все меняется. Наше тело, все в этом материальном мире, оно меняется. Но в трансцендентном мире это все вечно в Все в трансцендентном мире но гораздо более значимо, чем что-то в этом материальном мире, поскольку здесь в этом материальном мире все исходит из мая в духовном мире, соответственно, из духовной энергии Верховного Господа. Хотя, хотя Кришна все творит, и материальный мир, и духовный, прямо или косвенно, но все же так, и вот находясь в этом материальном мире, если мы отклонились от, даже немного от гуру но это отклонение нас бросит нас с пути баджана. И если мы потеряем связь, как мы можем совершать баджан, поскольку весь наш баджан зависит от Гуру, гуру Крипа. I couldn't get enough time to explain, um, 어, не было времени достаточно, чтобы объяснить то, что самасхи в и в в въястия, значит, индивидуальная гуртаттва гуртаттва на одна единая неделима. Но суть в том, и что когда ваш Гуру Падпадма и день его явления наступает, мы должны совершать Гуру Пуджа, соблюдать этот день явления. Или когда день его хода, или чьи-то гуродов являются, нужно соблюдать Гуру Пуджа. Вчера что за Пуджа была? И вот гу, гу, что значит Гуру понимает? Знаете, что во всех четырех авторитетных вайчнасских сампрадаях в истории этой, этого человечества, все садгулы, которые являлись во всех этих четырех авторитетных сампрадаях, они все вместе, они указывают на изначальную причину, и там можно найти лотосный стоп и нитянанда. Мы, мы совершаем общую Гуру Пуджа. Нужно выразить почти не изначально Гуру татве, поскольку Нитянада Баларам, он явился в форме Гуру Падпатны. И Сила Прабхупат говорит, Нитянада Баладев, он пришел в форме Гуру Ивашина, чтобы защитить нас от этих материальных проблем. Think, и вот Нети надо было, он пришёл сюда, нам думаем, что просто какой-то обычный человек и вот группа подманил Нети надо отправил Груда в этот материальный мир, чтобы спасти нас от этих материальных проблем. И вот в Бхагаватам такая Багаватам шлока приводится, там дается такое свидетельство о том, что те чистые губы они посланники Верховного Господа, не пришли в этот материальный мир с трансцендентного мира. И поэтому в там мы находим численные свидетельства. Но времени не было вчера обсудить все и вот говорится. И вот Джанардан, это имя Бхагавана. Джанардан Мир, Б Болезненное состояние обусловленных условных душ. Вот Джанардан, имя значит, тот, кто -то помогает. Тот, кто uh, устраняет наши проблемы, проблемы как раз те, что мешают совершать Харибаджа уйдут из нашего сердца, мы поймем, что такой Харибаджин сможем его начать. И вот наша проблема, она в основном одна. Но мы видим все, проблема как в том, что люди не могут совершать Харибаджин, но... Люди из-за своих предыдущих впечатлений видят много других проблем. Например, если кто-то носит очки красного цвета, то видит все красным, если синего цвета, то синим соответственно. Или кто-то ходит в зеленых очках, то видит все, соответственно, зеленым. Вчера я говорил, что сколько людей в этом мире. И через сто лет все меняется, новое поколение появляется. И мы не можем представить. И в этом программа Майя, чтобы она, эта Майя, она заставляет нас заниматься этим внешним миром, это план Майя чтобы мы были заняты этим материальным внешним миром. И вот Шилл говорил много раз, и вот он писал, что истина настоящая и кажущаяся, и мы заняты каким-то внешним миром. Ее внешней истины и наш ум он тоже не может пересечь это трансцендентное материальное покрытие и достичь трансцендентного. И вот Майдеви, она мешает нам и не дает нам понять, духовные вещи Гурвышнавы, они приходят с трансцендентного мира, чтобы спасти нас. Это желание Джанардана Бхагавана. И те, кто по-настоящему хотят, если их удача достаточно высока, то они могут обрести общение с Гурвашновами, с его помощью превзойти этот материальный мир и достичь духовного. И Счелла говорил, что природа опословленной души в том, чтобы находить недостатки даже там, где их нет. И вот Сила Павхупад говорит, что не пытайтесь находить недостатки в Гуру а пытайтесь найти их в себе и исправить. Сила Павхупад находит отчем много раз говорил, что моя просьба всем вам, чтобы... Вы искали недостатки в себе, исправляли их, искать недостатки у других, если вы будете заниматься этим и думать о них, то эти все их недостатки, они могут прийти к вам, они как заразная болезнь, ваше внимание отвлечется на них и осквернится таким образом. И поэтому все наши органы, чувства, ум, разум, мы не должны занимать материальным миром. И вот Сила Бабхупат говорил, говорит, И вот пуруш и пракрити они такую совместную and форму yes, образуют и творят what? весь what? этот what? материальный мир, и внешне мы можем привлекаться к этим материальным миром or. или отвращение чувствовать. Так можно наблюдать, что-то нас привлекает, что-то наоборот и мы отвращение испытываем к этому. И мы не должны критиковать обусловленные души или хвалить их, это все плохо, поскольку если мы будем хвалить кого-то, какую-то обусловленную душу, то Наше внимание отвлечется к этой обусловленной душе. И когда мы концентрируемся то на этой обусловленной душе, то ее проблемы, недостатки, они появятся в нас. В этом проблема даже. Если мы хвалим кого-то, что говорить о том, чтобы критиковать кого-то? И Сила Павхапад говорит, этот материальный мир, он подобен сети мая. Кто-то думает, что он настоящий, но он не совсем настоящий, он временен на сегодня-завтра, он есть завтра, его уже нет. И поэтому мы не должны зависеть от каких-то материальных вещей. Иначе мы не можем войти на путь раса И вот и суть в том, что раса должна быть. Без расы никто не хочет жить даже муравьи, шакалы, свинья, кто никакие живые существа не хотят жить без расы, даже комары. И раса она должна быть, и поэтому это не ну, ну, эта раса она как, не, не изначальная, она материальная, то есть все а на отражение того духовного. Свиньи стремятся и радуются, когда они едят испраждение, когда пьют кровь, они наслаждаются этим. Как они могут жить без такого наслаждения. Если пытаться убить комара, комара сразу улетает, он тоже хочет долго жить. Кто хочет умереть, таких нет, поскольку все хотят наслаждаться этой материальной жизнью. Один материальный поэт, Робин, местный рабидданат Тагор, он получил Нобелевскую премию, какой-то титул но no, не no совсем материальный был, большей части... So, a little bit... Uh, okay, favorable. But still impersonal 50%, not 100%. So, he wrote... Ami what he wrote? What he wrote? Chahina Bhuvani. И вот в этом прекрасном мире я не хочу умирать. Он написал, написал такие стихи. Даже перед смертью. Но перед смертью он хотел по, по, все же хотел посмотреть на красоту этого мира, любовался природой. Даже смотрите, даже перед смертью никто не хочет оставлять этот мир. И в прошлый раз я сказал, как идет как. Он сказал, Цапли Цапли. Я пришел <реклама> в форме Цапли и задавал ему множество вопросов. В Махапарате это описывается. И Ютиштир Махарадж был дос... <реклама> самый достойный, кто мог бы ответить на все эти вопросы. И вот один из множества вопросов. Ким Ашчаза, что самое удивительное в этом мире? сказал: самое удивительное в этом мире то, что хотя все Думают, все знают, что они умрут сегодня или завтра и вскоре, но все же они хотят жить какой-то материальной жизнью. Это значит, их осознание смерти ненаучно, что они даже не делают то, что может им как-то помочь, если у них было какое-то осознание. Даже если можно наблюдать, если кого-то приговорили к смерти, спросить его последнее желание, то такого человека желаний не остается, он просто плачет, думает, что завтра его повесят. И мы тоже глупые, мы попали в ловушку Майи. Я видел достаточно давно в нашем матхе. В то время храма было не столь много. И вот я видел лягушку и, и змея. Змея схватила лягушку поглотить полностью не смогла, наполовину только. Но я подошел посмотреть, что происходит, но я, с чем я боялись но я не боялся поскольку эта змея уже, <laughs> у нее во рту была лягушка и никого на есть не собиралась больше. И вот мы под -по подошли. И вот мы так находимся в ловушке моя, моя поглатывает нас на тех, кто приняли прибежище, у садгуру Кришнаов, те, кто по настоящему приняли прибежище, они не умрут обычной смерти и Парикчит Махараджи <решим> и Ютышья Махараджи, они, э, <решим> они говорят то же самое, <решим> в этой шлуке <слоге> говорится <решим> тоже. <решим> Парикшит Махараджи спросил, что когда в Госавами отвечал? И каков был вопрос у Махараджа? И вот вопрос Парикшат Махараджа был в том, что мы все обречены на смерть и, пожалуйста, предпиши нам лучший путь саданы, чтобы мы... смогли обрести абсолютное благо и ответ был таков когда и вот он спрашивает наилучший путь саданы чтобы обрести наивысшее благо, и когда в отвечает, что лучше это принять прибежище Хари у святого имени Господа, у Харинама. И тогда мы сможем избавиться от материального мира, и никакие проблемы не заденут нас. И таким образом, суть там, Кришна Баджан это не шутка. Снова и снова Щелопархупат говорит, что Кришна это не шутки. <coughs> до тех пор, пока мы не готовы полностью посвятить себя И вот до тех пор, пока мы не готовы посвятить себя полностью без остатка, и вот до тех пор, пока мы не будем готовы посвятить себя полностью без остатка Кришне, то мы не сможем достичь его. Кришна он очень хитер, он очень хочет собрать все у нас и дать самого себя нам <связываем> читане читам рити это такая прекрасная концепция кришна говорит читане читам рити и, и вот в этой в концепции ландасамвата в конце можно найти и вот там говорится так, такие слова, как Кришна говорит то, что этот человек глуп. Они просят каких-то материальных благ, а я мудр. Зачем я буду давать моим преданным какие-то материальные вещи, из-за которых они будут опять подать материальных, опять рождаться раз, в материальных мирах лучше, если я им... Да, дам свои лотосные стопы и и вот Кришна говорит, зачем я буду давать какие-то материальные блага? Лучше если всем покажу свои лотосные стопы и они привлекутся ими и в этом природа Кришны. И вот don't такая статья или книга we оно очень хорошо говорит, если мы осознаем, кто такой Гавранга, кто такой Кришна, если мы поймем их, то тогда мы потеряем всякий интерес к чему-то постороннему. Кришна, он ждет, когда мы полностью посвятим себя Ему, если мы требуемся к чему-то по постороннему, а? то Кришна недоволен. Кришна, Он океан расы. Махапрабху сказал, что Кришна, Он океан бесконечной расы. И я хочу переключиться на, на нашу главную тему сегодняшнюю, это Сила То надо сразу, типа, кто? Я хочу сказать Рупа Гасваю. И, и Прабута Нада Сарасватипату они лучше из Расикачари. Прабхата Прабхутанада Сарасватипатун. В Рада он, -он Тунгавиди Сарасвати. Тунгавиде Сарасвати, Варада Гавинда Я не могу объяснить так много книг он написал. Чайтанна <четы> <Читания> Чандрамрита, <четы> вот, вот эти махарас перечисляют. <четы> Сатаку. Если мы... <четы> <четы> You will have to keep the book very right, ni very nicely. If you put slightly, then rasa can fall. But before that, don't think that Maharaj told so I can open that book. Anyway. Not there. And speaking about the, you know, genuine rasa. If somebody reaching up to that level cannot <coughs> avoid reading, he should be under the guidance of Guru Vishnu. И вот его книги, они полны расы. И когда он писал эти книги, он был в медитации, он созерцал Лилы Радаговинды и описывал это в своих книгах. Он жил в Камьяване где-то, и, и я в, сейчас я немного расскажу о его предыдущей жизни, перед тем, как он принял Саньясу и... Множество споров идет среди преданных и непреданных. Они не понимают, кто такой Прабхудананду Сарасвати. И, из... и вот многие путают Прабхудананду и Пракашананду Сарасвати. И вот есть такое непонимание. И Сила Прабхупад много раз говорил что они совершенно разные. Это разные личности. Прабхудананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати ⁇ это совсем разные люди. Я написал книгу на тему Прабхудананда Сарасвати Пада. И там множество суждений. И вот на основе Сиданда сила Прабхупады я написал. И там мы можем видеть... То, что в соответствии с историям, когда Махапрабху описывается, когда Махапрабху отправился в Аранасе, в Южную Индию, там можно почитать и найти, что совершенно разные люди. И суть в том, сначала Махапрабху, после принятия саньяса, он отправился ну, куда? И вот он отпирался в Южную Индию сначала. И вот он посетил там Видинагра потом в другие места, и в процессе он посетил Ранганадхам, Ранганадх кшетру с Это зовется Вайкунтха этого мира. И там есть восемь Вайкунтх. Я когда-то расскажу это подробнее. Если вы Едете с трансцендентом настроения, вы обретете благо на Мишаране, это восьмая Вайкунтха. И вот начиная с Джаганатхапури, Рамешварам, Ранганатхам, Дварака, Бадринатх. Бадрина, если посчитать, это будет восемь Вайкунтх. И с это авторитетное место. В соответствии с э, наставлением писания Радганатхам вич, вечно существует. И Махапрабху отправился туда, это такая лила. И Махапрабху встретился с тремя братьями. Венкатбата Бинкатбату. Бинкатбату. Сарасватипат и Гупал Баталбат. Где-то был, это Термал, -тир Термал Бхата, Венкат Бхатан и Прабхуданда Сарасватипа. Даже наше Гаудия общество так много ачарьи, они вроде как Ачари, а, а говорят такие глупые вещи не могут доказать что это одинаковые люди, хотя они разные. И вот некоторые люди, они берут последний слоку и, и делают вывод, что он мой но так, кстати, ничем не могут. И думаешь, что Прабхупада тоже майвадское имя? И вот все. Так Вот почему он получил такое имя? Поскольку Махапрабху встретился с тремя братьями. Одного звали Прабхудананда, и также это имя Саньяси. Как можно ждать, что вы будете в гриха с хашрами? Он, они получили имя Саньяси. Саньяс. Если у нас нет Гуру Крипы, то мы не, не, не можем увидеть гармонии во всем. И вот я сказал, смотрите, туда пришел Махапрабху. Кто такой Махапрабху? Махапрабху, он сам Бхагаван Шри Кришна. Сам Господь, и он хотел... Утвердить раса везде. Везде, значит, в достойных местах. Если хапрабу находил какой-то достойного человека, достойное место, он утверждал там раса но иногда была особая милость, как описывается в этой шлоке. что не думал, достойны ли люди получить Расататву, есть ли у них емкость, куда получить эту Расататву, как приводится, например, с молоком, чтобы кому-то дать молоко, надо, чтобы у человека хотя бы емкость для молока была. Вот, и Махапрабху во время особой милости давал даже, милость даже тем, у кого не было. Крипапапата, у кого не было даже способности воспринять эту милость. И вот Махапабху так проливал свою безпричинную милость даже на мусульман некоторых. Вот как вот в Пичалди, например. И там, когда Махапрабху пересекает эту реку, Махапрабху и вот этот... И вот Потому, этот мусульманин, который помог Махапрабу переплыть реку он на своей лодке, он получил милость. Потом жены брата-породы их там было пять или 6 жен, они сидели на слоне издалека, смотрели на Махапрабу. Махапрабу не встречался ни с какими женщинами, Но это опять же не значит, что Махапрабу их ненавидел, нет. Махапрабу он дал нам урок. И вот говорится, что все жены Пратапарудры сидели на слоне, когда они видели, как Махапрабху повторил святыми на Махамантру. Они почувствовали Праму. Они начали плакать. На этом так он написал такие стихи. Такую шлоку, что даже птицы и звери, они плачут, когда слышат, как, Маха, как Махапабу повторяет святые имена. Вот, вот, вот этот киртум. кришна он как бы хаос, но Кришна, он Кришна, он очень милостив, кто кроме Кришны мог дать милость даже растениям, кустарникам и траве, даже таким, даже таким незначительным существом. Но все же Гураватар, он более великодушен, более милостив. Гураватар. Его милость нельзя сравнить даже с Кришной, поскольку в кришна Кришна думал, кто достоин воспринять его милость. И не было такой свободы в распространении милости. Множество ограничений было. И, И когда Махапрабху отправился в Южную Индию, в то время, в процессе его южноиндийского путешествия, он совершал эту лилу, в Ранган... Ранганате встретился с Венкадбатой. И вот правила Если oh, человек называется Браманом, то называться мало. Нужно, чтобы всем его поколения были Браманами, строго следовали всем Браманским принципам. Ну, хотя бы в колюгу там хотя бы чтобы три поколения следовали, а если просто кто-то носит свечины шну, то а, это не не показатель, что человек браман. И кришна говорит в гите, значит, вот, что если отец Брахман, то, то что сын брамана будет совсем не значит. В гите кришна много раз говорил, что это качество, по качеству нужно определять, а не потому, в какой семье человек родился. И вот Махапрабху пригласили в дом Винката Бхата. И они видели, что Махапрабху подобен Кришне, только цветом отличается. И вот Винката Бхата возмолился лотосом стопам. Махапрабху мог бы.. В, в, в, чит, сейчас Читармасе наступает, может ли ты остаться на время Читармаси в нашем доме? Махапабху согласился и правила такого. Нет времени рассказать об всех правилах и предписаниях Читармассе. И вот главное в массе. И главная суть Читурмасия помнить Бхагавана. Конечно, мы должны помнить всю жизнь непрерывно, но, по But крайней мере, в эти четыре особых месяца мы должны повторять Харинам, хари -нам, слушать Харикатву. И есть чистую пищу, это Хавищана называется Хавищана. То, что готовится из чистых вещей, молока, Хороший чистый рис. не Не попаренный. И вот So main делает акцент на этом то, что мы всегда должны находиться в непрерывной связи с Бхагаваном с помощью Харикадхи Харикиртана и памятования о нем и вот Махапрабу хотел тоже показать как это делать и он остался в их доме они обсуждали Харикадху совершали Киртаны и во время в Гусей Махараджа сила по, по была несколько раз в день. Обычно Коррик, на, в картике особенно четыре раза. Было утром Харикатха, потом в обед, после обеда и вечером. Гуру после не очень умные они не дают нам возможности отклониться и как соприкоснуться с Майей. Но Гурвачинавы очень умные, они защищают нас от того, чтобы мы попадали в сети Майя. И вот Кришна Баба Джима сказал, что если у вас нет времени, и вот Кришна Баба Джима сказал, если вы находитесь в обусловленном состоянии, то служение более важно, хотя мы знаем, что сэвэ и харинам, они не отличны, это логически, но все же в обусловленном состоянии севы заняты сэвэ, то вы должны пометовать какое-то обетованное число кругов. Но я предпочитаю сидданту силы и вот Кришндас Бабаджи Махарадж говорил молодым Бхамачарию, они спрашивали, что года сказал Лахаринаму повторять, и служение нужно делать. И, и вот Кришна Дас Баба Джимахач, говорит, что вы совершаете служение руками, а гал... умом что делаете, почему в процессе совершения Севы не повторять харинам. Вот вы можете 25 кругов повторять, не 25, 32, 32 круга повторить на четках и 32 без отчеток в процессе дня, поскольку служение тоже важно. И вот когда вы поймете, что Харинам наивысшая, то но когда вы поймете, что Харинам это сад, как садоно, так и сабтя, то есть как процесс, так и цель. И сейчас, может, вы силы повторяете, но придет день, когда вы с радостью Харинам сам будет повторяться. If you like to cut all your on very quickly, then you will have to speak this way, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. If you like to do complete the nam, is one contact with Guru there, you have to complete this. That is not very good. You like to do very nicely from heart. So anyway, I can discuss this matter, I have so many things to say to you, but I forget. Because time is limited. <laughs> И вот Махарс говорит, что мы должны всегда повторить Хариман. И не забывать о Верховном Господе. Вот Прабхадаланда Сарасвати Патан Гуру Гапалбата Госвами. Как это возможно? Он его дядя. И он получил дикшу от него. Когда Махапрабху был в течение четырех месяцев, соблюдал четырмасы врата, то случилось чудо тысячи людей в Ранганат они все изменили, их сердца изменились из-за влияния Махапрабху, и особенно их семьи. Они, они были с Романоджесом Прадая, они получили посвящение в Романоджесом Сампрадае. Они не, не были раньше в Гауде Сампрадае. И, и вот что случилось после... Махапрабу находился там, и в, их сердца не расплавились буквально. И Махапрабу... И вот И вот они начали поклоняться Кришне с огромной любовью. Чтобы поклониться Кришне, нужно, чтобы были у нас какие-то отношения с Кришной, не как на Райне, с чувством так, благоговения на безопасном расстоянии. Но Кришна, Он хочет обнять нас, поиграть с нами. Кришна, он в этом природа Кришна она полностью отлична от природы на Райне. Кришна, все его действия, как он выглядит, то, что он делает то, что он думает, это все полно расы. Кришна это океан нектара, океан расы. Махапагу сказал Гупи Госвами, что бесконечный океан расы. И, и вот. И вот Папа Бхагавадд Сарасвати тоже начал поклоняться Радагавинди. я могу об он И и вот и когда Махапрабху уходил, Махапрабу дал наставление, чтобы вот, какого-то маль, вот, какого мальчика, чтобы не женили, а отправили, когда он подрастет, чтобы его отправили к Махапрабху. И вот как мы можем… И, И вот Пракасанада, Пракасанада Сарасвати, он был в Майаваде, И о нем в читании Бхагавати говорится, что он заболел белой проказы. Махаправу говорит про Пракашананду yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. И вот Махапрабху был на дыбе и сказал yeah. про, yeah. про, про right? этого Пракашананду в каше. Иванаси Майавада Ачарья, он объясняет Майвада Сиданта вечер. И вот Махапрабху говорит, что он не может этого терпеть, поскольку в Майваде они не верят в вечную форму Бхагавана. А поэтому Махапрабху говорит, что я чувствую боль, когда это слышно. И вот. После Вот Махараджа явился в 1407 году, а в 24 года он принял Саньясу, это получается а, месяц Маг, он принял Саньясу, это 31 год начала. Вот если по посчитать, а потом Махапрабху отправился в, в Южную Индию после принятия саньясы. И потом он отправился в Южную Индию. И в Южной Индии он встретился с Прабху Дананде Сарасвати. Плюс, пока он дошел до Южной Индии, тоже пару лет заняла. И как какие-то люди могут заявлять, что Пархатананда и Пракашнанда один и тот же человек. Поскольку, а потом еще Махапабу во он пошел. Когда он вернулся с Южной Индии, совершал лилу с предами долгое время, потом Отправился во Вриндаван а по пути во Вриндаван. Он получил он у него выпала возможность спасти этих Майвади. То есть, по времени вот этого жизни, этого Прапатананда и Пракананда не совпадают даже. И вот сейчас я прихожу к тому, что. Вот чьи-то заявления о том, что, что у Прабхуданадами Прабуданадимя... Саньяс, вроде как его зовут Прабхуданада, а почему он дома находится? Он в Саньясе не, не должен так делать. И вот я могу ответить, что первое, то, что он жил в Ранганадхам, с Шри этого Икунтха, потому что примеру, во один знаменитый, знаменитый человек, пандит, он знает Гавдисиданту. Его дом рядом с Бутешовом, с Гопешовом, точнее. Его сын там был, он, сын умер, потом его принял на Саньесу, когда я жил в нескольких километрах от своего дома, поскольку это Вриндаван, это место, где мы должны жить, если дом его во Вриндаване, то куда уходить? Ну, он как бы в дом свой не заходил, не общался со своими этими родственниками, положил в нескольких километрах от этого места. И Ранганатхам с Ширанган, это тоже кунха. и прабутанад с он оставил дом и жил на берегу Кавери, или, или в храме. При храмах обычно какие-то базовые для преданных, чтобы они там жили. В Барсане один храм есть. Это не, не, не храм Радхарани, а после там какой-то другой храм. <соединяющий> и вот царем Барадпура, он был построен, и, и в Вриндаване тоже. Храм Радханадха. И вот они были и очень Силангам, значимыми людьми с рангом, очень в важные семьями, они, они очень важные, значимой семьи происходили. Итак, и вот Винкадбатта, Тюрмалбата, они не были обычными людьми, они и, получили и, дикшу, дикшу Равануджа Сампрадая. И вот где там жил этот Прабуданада Сарасвати, но он жил точно-точно не дома, в себя иначе. И там также можно вспомнить, что Гопалбата Гаслами, хотя он был дядя, но все же ходил к Прабуданада Сарасвати, чтобы учиться у него, ходил получать уроки от этого Прабуданада Сарасвати. И вот эти костные признаки, его язык, его вот эти литературные, литературные, литературные все упоминания. You know, декорация. Когда вы используя такие слова, декорация. Но вы не можете так много вещей. Поэтому Не только это, и не только это, а также он получил посвящение like, о работо на Душа получил посвящение от трупы Гасвами. И мы думаем, что ну, какие-то эти родственники, дядя, дядя, дядя зитья, но Чила Бхактина так никогда не думал так. И вот он получил посвящение у него и, и наставление в, в том, что те, кто получили, те, кто изучают духовное писание, если кто-то хочет изучать писание Веду, Веданту или другие ведийские писания, вначале нужно получить посвящение. Получить дикшу. Это правило такого, но сейчас не следует им. Без получения посвящения все это слушание, чтение книг толку от него не будет, оно не.. Now, не останется в вашем сердце. И вот саньяси, это имя саньяси, тоже смущает Многих я могу показать во многих книгах, старых книгах, что большинство людей в то время они принимали Экданда Саньясу как Мадавинда Пурипатун Вайшнав, но все же он Принял Экданда Саньяс, а на что наша Гурвага ответила, что в, данды, в одной данде они видят три, кай, три кай. данды Каяманаваки. Когда вы принимаете прибежище, кай, а, <говорит> <говорит> саньяса не значит, гордость, сходи с гордым видом, что они санья, саньяси, а саньяса значит, без Кришна сэвы, у вас нет никаких других обязанностей, но кто следует <говорит> этому? И вот Прабхатананда Сарасвати следовал всему этому, он... и вот он Принял Эгданда Саньяс Мадвину Пурипат Брамананда Бхагаватин. Они все приняли Эгданда Саньяс, поскольку в то время другое в то время, время, время другое не было, но там триданда три саньяс, саньяса одобряется. И почему вы не можете принять то, что Сарасвати Сарасватипад? Но в то время такой обычай был, поэтому они приняли саньясу в соответствии с обычаем, в то время, что делать. Но они, несомненно, не, не майавади, может имя похоже но нет. Читание то не матья осталось. Данда, Мадвачария, не Баркачария, можно посмотреть они, эти Эгданды. Махапрабху тоже принял одну, одну, одну, одну дандовую саньясу, саньясу, но это не значит, что он Майваду. Чтобы опровергнуть Майваду, это очень обширная тема. Вся научная седанта должна быть там. И вот по милости Махапрабху, Махапрабху был полон прямо. И в то, в то время у была такая система, и вот поэтому принял такую одну дандовую И еще хочу рассказать о том, как это возможно, что тот, кто уже получил милость махапрабху Махапрабу отправился в Южную Индию. Он уже и вот они уже перешли с Сараманужи Сампрадаев в Гауди Сампрадаев, они не поклонялись Лакшминарани до этого, шли по пути Витхи Марга, ничего они, плохого нету, но они все хотели, все хотели перейти в Гауди Сампрадая, как В Валапхачарья он опять получил манту от гадатхарпандиты, пандиты Но их сэмпадэ, его самопрадави возмущались, что мы были значимы, чем вы на валахачаре, Тем не менее, получил, оставил свою старую сампрадаю и получил манту от гадатхарпандиты, Но сейчас они отрицают это, считают это чем-то унизительным. Но так или иначе, Сейчас мой вопрос в том, когда они полностью изменились, они стали полны, расы, по милости Махапрабху все возможно. Когда Махапрабху, он может изменить сердца даже животных и птиц, то для Махапрабху все возможно. Почему он не мог изменить их сердца? И вот Поэтому они захотели совершать баджан Радхарани, они захотели перейти в Гаудия И вот Прабхатанада Сарасвати Паттон отправился во Вриндаван, принял прибежище в Камьяване, это описывается. И там в Камьяване весь день и ночь находился в медитации, повторил Харинам и созерцал эти трансгидетные лилы и описывал. Его... Он описывал в своих книгах то, что видит. Все эти, все эти лилы, я не могу сказать. Настолько прекрасное его произведение. Никогда мы не видели ничего подобного, никто не. Писал в таком стиле, с таким чувством. И так или иначе, этот вот Прабханада Сарасвати отправился во Вриндаван и совершал баджан там. И потом Гупал пошел во Вриндаван через какое-то время. И вот под руководством Прабудананда Сарасвати Пада, он и Харивамша, тут он тоже в Аллаху был. Он тоже принял прибирж у него. И вот они совершали баджан день и ночь. И, мой, и, и я хочу сказать, то, что если вы уже, ваше сердце переполнено премой, по милости Махапрабу, когда вы обрели эту према расу, когда вы, вы уже плаваете буквально в океане расы, как это возможно, чтобы этот человек стал моей воде? Они тоже с Кань Кубджона происходят с очень высокой семьей. И вот мой вопрос, что «Маха Махапрабху отправился в Варанаси гораздо позже. There, possible, already, you know, И там, вот какие-то люди, которые заявляют, что Пабхуданда и Пакашана ⁇ это один и тот же человек в это, это глупо, поскольку если посмотреть на жизнь Пабхуданды, то видно, что он в великий саду писал прекрасные книги, жил в Рентаване, как, как он мог вообще попасть в Варанаси и стать в И тем более заболеть проказы, это уже как он мог. И, соответствии с, uh, и, и тем более это было гораздо раньше. И вот ни, никаких uh, при, признаков читания, читания Бхагавати не, не указывает на то, что Прабхатананда и Пракашананда это тот же самый человек. И невозможно такое, чтобы Прабхатананда стал Саньяси, в смысле, «стала» от Майвади. И вот он, он из как Вишнададская с вами он написал такую шлоку в Шри Читания Читамрите. из-за своего смирения он писал там, что я хуже, чем Джагаематха и Мадхай, ниже думаете, чем в спрослениях и думаете ли вы что-то так? Он написал это из огромного смирения он и также с, с попутанно до срассвятия он выразил смирение вот в одной шлоке, но это не значит, что он был в моей Майваде. Как это возможно, поскольку все его книги, вся его жизни на Духовно он никогда не был в Навадибдаме, он, зато он видел трансцендентным видением и описал все в книге Навадибшатака. Если вы никогда не были в Гималаеве, как можно описать красоту Гималаев? Но... Как, если кто-то не был во Вриндаване, как Папа может описать Славу Вриндавану, но Папа надо... Сарасвати, он в духовном теле посетил Навадипу, описал ее Славу. И вот Навадип написал Красоту и Славу Навадипа. Это очень чудесная книга, я очень советую ее прочесть. Читание Чандрамаритом. И, таким образом. И вот э, есть такое правило, что э, если кто-то принял саньясу, то Хотя бы 12 лет, следующих 12 лет нельзя посещать свой дом, лучше вообще никогда не посещать. А, вот, а когда он принял саньясу, этот с Сарасвади это тоже неизвестно. И, и даже если кто-то допустит, что 12 лет еще не прошло, как он посмел. домой я 12 лет. Но я могу точно сказать, что там, где находится Махапрабху, там есть Вриндаван, это точно. Вот там, где находится Махапрабху, это Вриндаван, несомненно. И поэтому, когда Махапрабху был в доме Прабхудананды, и в доме вот этого венкат и тирумал Тиру то это был Вриндаван уже, а не, а не Вайкунха. Сам Шри Кришна пришел в форме Горангия. Кто может остановить меня, даже если он пришел в наш прошлый дом, даже если там отец и мать находятся, то все равно я пойду встретиться с Мехапрабху, поскольку это Вриндаван Машила Пахопад сказал, что я никогда не, не посещал Калькута, я посещал Голдимат, Матх, который не отлично от Вриндавана. Он Вайкунтха, это Галако Вриндаваны, поэтому Калькут я никогда не посещал. И также здесь в случае с Прабху если сам Кришна пришел к Нему домой, то почему Он, э, почему он не посетит свой дом, то да? может отказаться от своей саньяцы, чтобы встретиться с Кришной. Также Гадатхар Пандит, он хотел оставить свою саньясу за то, что Махапабу ушел из поры. И вот они так спорили, спорили. Махапабу говорил о вернуться, но что ты принял ксетру саньясу, а, а сейчас ты принял обед, никогда не уходите, что там кшетра, сейчас ты уходишь, что это. И тогда Гададхар Пандит сказал, что я хочу отказаться от своих расясы, от своих обетов. Я хочу быть с тобой. Махапрабху сказал, что нет, иди служить от Зачем ради своих коротких целей ты оставляешь? Уже нет Агапинатху, тоже уже. Давай, возвращайся. И вот Махапрабху, он пересек реку и пошел дальше. А, а тот упал без сознания, от при... приполняющих его чувств, без гуранги, без цин... Нитинанды, без Гадатхара, без Радагавинды. Если мы не можем жить без них, чувствуем огромное, огромное влечение к ним, то это очень хорошо. Рагануга это не вопрос изучения чего-то. такого говорит, те, кто говорят так, они лицемерны. Шила Бххтинонтакху пишет, Рагануга это не вопрос обучение, если кто-то да. говорит, что может научить нас Рагану то Шрила такого говорит, что такой человек лицемер. Это невозможно, anyway, в принципе. So, И так или иначе... И вот Прабхунанда Срасватипад это не Пракашананда, тот Майваджа, тот великий Вашна. Он Расикачарья, а Пракашананда, он обычный Майваджа. И вот он жил всю свою жизнь. До последнего момента он жил в Камьяване. Можно видеть его самоти там. Гопал-батагасами тоже там, Пабутанадас, Сарасвати. Это уникальная раса. И вот сейчас мы еще не достойны воспринять эту расу, и величие его поэзии, и когда-то в будущем, когда мы станем достойны, я в соответствии своим. Я, уже что-то расскажу о том, что он писал. Кайва лада рахаятэ чидаса пура каша бас баятэ дурдам тен джоскаркало сарпа патели пртхато дансхаятэ видхи махиндатисче китаятэ яд корона катах са вайва вакам дамгоур амивас томох. Шандар же кайма коти хи сатала жама са ман лагне маттикоори бассалле, эна бассалле вот это вот написал по поводу и он описывает что чувствуется что он с от целых ее лилы как мы можем что-то представить о Радхаране, о Кришне. Возможно ли это для нас? Невозможно. Если Радхаране явится, то мы упадем без чувств. Или если Кришна явится, и даже как Кри Кришна, сам Кришна встречается с Радхианой, ее его флейта падает, одежда падает, от переполняющих его чувств, он не может сдерживать себя. Это не вопрос какой-то философии, это вопрос прямого чувства. и вот побудно надо соосвать потом лучше из расикачари и вот таким образом я не я немного сказал, только начал говорить о без, о бесчисленной славе, о океане славы Пабу Дананда с я хочу взять немного воды с океана его славы и опрыскать себя. Кришна, он бесконечный океан, и слава его преданных, оно также бесконечно, без прямой милости Радхарани. Это невозможно написать такое, то, что сделал Прабхутананда Сарасватипад или Рагунанда с Гасвами, Рупа Гасвамипад. Чувствуется, что они видели, осозерцали Радхарани и пис, описывали свои чувства и то, что происходит. Так или иначе, сегодня все, я прошу прощения за то, что времени не хватило. И вот мы молимся его милости в день его ухода. <косрочные> <плес> Если вы хотите плавать в океане премы, это очень вот... И слава Правуда надо она и, и сам Гауди не Даршан, он бесконечен. So you wait and for some time I can try. And follow. This time cannot I forget so many things to speak. I forget you to hurry. You can go here, here. Okay. Run over time.